哦。Oh 4 пайсва все, что вы знаете, он еще массово отдался, а я думаю, что он он паязгавестый, минисар, который матикерлирдин, тот, кто набашивает, когда кармо, транспорт, бузу, 24 то 6 пайсга выступил. Авто, baş авто, ен 42-8 пайсга выступил. Ошол мен биргэ, ошондайла, еким 54 бузу, минус 28% -а азайды зайде. Mm -hmm. А что мне брить? Айду ухожу док. Транспорты башкаков. Шулер да. Права сюжок он дон 4% а зайде. А что мне брить? Брить? Алтапутин ондон бир, пайзгазаида. Ти шту документери жоп. Айда чулардаха ондон биздин жасаган Ч ⁇ лкустата Рабоинча. Ч ⁇ лкустата Рабоинча. Ч ⁇ лкустата Рабоинча. Ч ⁇ лкустата Рабоинча. Ч ⁇ лкустата Рабоинча. Ч ⁇ лкустата Минус Ч ⁇ лкустата Рабоинча. болгон, э, 600 10 адам буил 77 минус 20, то Сегиз пайзга, бул азайю 4 он был в госсетиле. Он был в госсетиле. Он был в госсетиле. Он был в госсетиле. Он был в госсетиле. Он был Бирминг ищут детей Миштогуса. Бирминг ищут детей Миштогуса без плюс-треть пайза. Бирминг ищут детей Миштогуса без минус треть пайза. Бирминг ищут детей Миштогуса без плюс 1655 Алтуджизель вещи по латурамбосу, Бирминг Алтуджизель вещи по латурамбосу, плюс Алтуджизель вещи по латурамбосу, Бирминг Алтуджизель вещи по латурамбосу, Бирминг Алтуджизель вещи по Кого актуал байл, сидер, где хане сурон узар усса, без сидерин сурон узарга, чё перинге дайрол келдик, сидерин сурон ДПС-дикен, Кылған жумушын айттын мен азыр. Даруно-зордың <зездор> результаттарын айтып кеттім сіздерге. Лисензияның Кылған жумуштарын айтып А монитор ке бар, монитор кеесілчо берсеніздер, жанақ штрафтар он шо. Монитер, передвижная Strongcha есть заиграть камеры на нейны срочат выходной, гоню бары, демальш, кундурды, майрам кундурды, ищет, ищет. Аларнун немесе есть жок круглый сутки. Тьнде олого, э, Фиксация болотат. Арбен немен э, нарушение вончя. Тя нах он в настоящий момент проводится работа, По поводу именно Аппаратных прогнозов, которые в свое время были там э, неисправного состояния состоянии якобы, я сразу смею заметить, что нет таких аппаратных прогнозов. Они все действуют, все работают. И те, которые в свое время э, э, лицами пошляли, там, сбивали камеры, ломали их по тем или иным причинам, по ним возбуждены уголовные дела по территориальным подразделениям, э, следствиями ведутся непосредственно свои мероприятия, по итогам которых будут направлены суды материалы. А, они будут действовать. В настоящий момент просто, я же говорю, же вносится дополнение, изменение в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушении, согласно которого они будут... В последующем осуществлять а свою фиксацию. <говорит> <говорит> <говорит> Действительно, со стороны ГОБДД разработан законопроект, где вносятся изменения в кодекс о правонарушениях, также четыре закона. То есть закон об органах внутренних дел, закон об образовании, закон о дорожном движении, закон об автомобильном транспорте. Что касается вашего вопроса, да, действительно, в кодекс сносится изменения, где предусмотрены уже ответственность, более строгая ответственность, чем на данный момент действующие кодексы. Данный законопроект разработан в целях воспитательно-профилактического характера, то есть народ считает, что мы повышаем ответственность для пополнения бюджета. Я должен вас уверить, что это не так. Никакой задачи не стоит пополнение бюджета. То есть, этот воспитательного характера. Если человек не будет нарушать, то, соответственно, он и не будет нарушать, а платить штрафы. В счастье, то, что вы повторно системно говорите, лишения нет. Мы в законопроекте, в кодексе предусмотрели, в случае управления в нетрезвом состоянии, если он даже первый раз попадается, что лишение водительских удостоверений на три года. То есть водитель достаточно одного раза, чтобы он попался, чтобы его лишить водительского удостоверения. А также предусмотрена ответственность, если в течение действующего срока он повторно нарушает, то уже санкции соразмерно увеличиваются. Да? То есть на три года он лишил, повторно если он попадается, то уже до 10 лет будет лишаться водительского удостоверения. Да? Также в части, если в нетрезвом состоянии совершает ДТП, также предусмотрена ответственность лишения в случае, если он повторно делает ДТП в нетрезвом состоянии, где пострадали люди, то уже предусмотрена ответственность лишения водительских удостоверений пожизненно с изъятием транспортного средства, являющегося орудием правонарушения. То есть это уже на усмотрение суда, либо конфисковываться будет транспортное средство, ну это будет его суда. Также у нас предусмотрено новое понятие, как переиздача экзаменов, то есть системность, если в течение года человек три и более раза нарушает, 5 и более раз нарушает, то он будет, соответственно, направлен на пересдачу. То есть, где он получал водительское удостоверение, он должен сдать экзамены повторно. Это в связи с чем делается? Исходя из анализа, если человек систематически нарушает, это говорит о чем? Что водитель не знает элементарных правил дорожного движения. Тем более раз в течение года, значит, будет направляться на пересдачу экзамена. В случае, соответственно, насколько вы знаете, с 2019 года вступило в действие Кодекс о нарушениях, где уже такое понятие, как временное изъятие водительского удостоверения было прекращено, то есть раньше составляли протокол, выписывали временный талон, он мог управлять в течение 30 дней, вместе с тем по истечению срока автомашина водоражалась на стоянку. Это в целях обеспечения оплаты штрафа. С 2019 года данная функция не существует. То есть в целях приведения дисциплины водителей данные функции мы вводим. Да? Вот если он в течение двух месяцев не сможет сдать экзамены, то есть на данный момент у нас есть понятие, как временное прекращение регистрации транспортного средства. В случае вот по безопасному городу человек продал 10 лет назад автомашину, по владельцу поступают штрафы, а кто ездить, установить не могут. В таком случае владелец должен обратиться в орган УНА, где он может подать заявление о временной прекращении регистрации транспортного средства, то есть уже владельцу уже нарушения поступать не будут. По аналогии также, если он не сдал, будет Временный запрет регистрации водительского удостоверения. То есть у водителя остается водительское удостоверение, но вместе с тем в наших планшетах сотрудников будет статус стоять, что он временно прекращено действие водительского удостоверения. Понятно, да? То есть, если при задержании будем считать, что он управляет без водительского удостоверения, автомашину будем отстранять от управления и, соответственно, направлять ЛУНА для пересдачи. Вот такие новшества вносятся в кодекс. Да, да, в Изинстаргуолл-Гонда, в Гугунда был в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 Айдочу, егерде массовальда башкарату амал молсо, мага 1000 азерату оку огаралган. Алами ер девочол айдочу массовальда унана башкарат Учавло, язык, который был в городе, язык, который был в городе, язык, который был в городе, язык, который был в городе, язык, который был он городе, язык, который в городе, язык, назирату, в чего-то, алеми ушел дежурь, да. мы знаем, что единым он до 11-го берем истец откакн, хобс сардол барунда истец откакн, камераларнда, тажирбаснда, бизде гурсет откакн. И когда я дошел, я дошел, я дошел, я дошел,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 Беремезь 100 килодарг, 100 мы в киргизметках джоугурсар на лугане, джоудругу не тулу, джогурнатовантами, дика в районном мере, м Чанг газеркучу, айдучку, Бузма и то есть, то есть, то есть, то есть, в торгую, да есть, то есть, в торгую, то есть, Бузуха не региссирует, мы заботимся, мы не оттул ⁇ м, не оттул ⁇ м, не оттул ⁇ м, не оттул ⁇ м, мы в бардык танде я пришел на автомобиль, который находится на вашем автомобиле, и ушол пришел на автомобиль, который находится на вашем автомобиле, и я пришел на автомобиль, который находится на вашем автомобиле, и я пришел на автомобиль, на что каталиганы итарды да толюм бежургондюйдары, вот что делает чулку толканду а вот э, расскажите, пожалуйста, за год какие дор э, происшествия дорожные произошли, да? Вот имеется в виду там столкновения, там, это, okay. какие именно и сколько. Со стороны ГОБДД ведется четкий анализ дорожно-транспортных происшествий, то есть количество дорожно-транспортных происшествий, где сколько людей погибло, пострадало, вместе с тем детский анализ, также ведется анализ по вине водителей, составляет сколько из числа дорожно-транспортных происшествий, да? пассажирский транспорт по вине водителей, состояние алкогольного опьянения, сколько водителей совершили ДТП также есть анализ ДТП, совершенных по вине водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортных происшествий. Также ведется анализ сведений по ДТП, совершенных по вине водителя со стажем до одного года, то есть, чтобы анализировать, какая автошкола выдала водительскую обучала то есть, данного водителя, да, чтобы мы могли все это анализировать. Также сведения совершенно по вине водителя, не имеющих права управления. То есть человек никогда не получал водительскую достоверную, но совершает ДТП. Да, вот этот весь анализ у нас ведется, также сведения о совершенных по вине пешеходов, анализ есть. Сведения о ДТП совершенно по причине неудовлетворительных дорожных условий. То есть человек из-за дорожных каких-то недостатков совершил причина является причиной ДТП. Такой анализ у нас ведется. Сведения о ДТП с участием транспортных с правосторонним расположением рулевого управления. Сведения о дорожно-транспортных прошлых с тяжкими последствиями. То есть где три более погибших и 5 более раненых. Анализ ведется. Также особо тяжких ДТП, где пять погибших и более, и 10 более раненых. Данный четкий анализ, если будем озвучивать, в табличной форме есть, если вы хотите, можете ознакомиться. Если все эти данные приводить, это, я думаю, займет очень много времени. Но... Ну, хотя бы в общем число, сколько завтра произошло ДТП и сколько сосредоточек? Ассоциативной... Хорошо, в таком случае давайте, как в начале нашей беседы, Ханат Алтымович уже подчеркнул, за 9 месяцев 2022 года было совершено, 4972 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сравнительно с аналогичным периодом прошлого года было 5426 дорожно-транспортных происшествий. То есть на 8,3% идет снижение ДТП, количества ДТП. Если в этом году погибло 477 человек, то в прошлом году погибло 610. То есть процентом соотношения это снижение идет на 21% целых и 80 и количество раненых снижение на 49 процентов то есть если в этом году пострадало 7888 человек в прошлом году погибло 8301 пострадало то есть но если задуматься это очень такие страшные цифры за каждой ДТП это чья-то судьба снижение ДТП я вам только что сказал исходя из анализа мы Исходя из анализа в целях рационального использования личного состава, где больше всего происходит дорожно-транспорт, происшествии, какое время года, мы перекидываем личный состав. Вот, но, как вам известно, в летний период у нас был турсезон летний. В основном ДТП особенно тяжкими последствиями давала дорога Балах-Чехараков. Да? То есть мы вынуждены были, исходя из анализа, с УПСМ города Бишкек 100 сотрудников перенаправить в иссык область увеличить количество постов, в связи с тем, что то, что сотрудник стоит на проезжей части, это уже профилактика дорожно-транспортных происшествий. Также нами были приобретены две автоматизированные информационные системы, то есть автоураган да, тоже как-то повлияло на снижение дорожно-транспортных происшествий. И, как вам известно, в прошлом году в декабре был указ президента, от неотложных мер по обеспечению безопасности дорожного движения, где были поставлены четкие задачи. Согласно данного указа был разработан подзаконный акт, постановление правительства, где выдача лицензирования пассажирского транспорта была передана в наше ведение, также лицензирование автошкол, введения ГОБУДД и также с Министерства цифрового управления ГПУНА было не МВД. Данные факты в совокупности все привели к тому, что идет снижение дорожно-транспортных происшествий. Автоураган мы приобрели за 11 миллионов два системы. Был объявлен тендер, и согласно тендеру победила команда... Сейчас я название точно у меня не озвучу. Россия. По зарплатам сотрудникам, скажите, пожалуйста, после всех увеличений, сколько сейчас рядовой сотрудник получает? По заработной плате, как вам известно, с октября месяца, то есть повышение будет на данный момент, мы получаем, как ранее и получали. В августе не было повышения? Там Нет, потенциал. с октября месяца, вот уже перерасчет сейчас совершили, вот по итогам октября месяца еще да, раз да, соберемся. Вообще, еще раз соберемся и уже конкретно вам скажем. Ну и сейчас, на данный момент, сколько примерно? Сотрудники порядка 18 тысяч, насколько я знаю, получается. А ваша зарплата? Моя зарплата составляет 30 одна тысяча насколько я знаю с учетом выслуги лет звания, должность оклад и у нас соответственно есть какие-то определенные доплаты за режим секретности что-то этом еще раз в на... На на ну, насколько я знаю а, вот... сейчас перерасчет ведутся я насколько да, знаю он... сказать он... не могу по итогам он... эффективно оказалась эта система автоурагана и сколько вообще ну, нужны, нужны ли нам такие системы еще? Я считаю, что данная система себя оправдала, если вот с момента запуска с 25 апреля 22 года по 4 октября 22 года было задержано 37 автомашин, находящихся в розыске, также 129 транспортных средств, розыск за ДТП, 26 автомашин было задержано топ-100, то есть по безопасному а, городу, да. злостные неплательщики. Да? Также временное прекращение транспортного средства было задержано 882 транспортных средства по безопасному городу за имеющиеся 1034 автомашины было задержано, 7 угонов по решению судебных исполнителей по СССР, 284 автомашины было задержано. Всего выявлено было 2766 фактов за этот период. На данный момент идет со стороны Генеральной прокуратуры, то есть с Министерства цифрового развития, инфоком, передает сведение в Генеральную прокуратуру. Сейчас, как Генеральная прокуратура получит, запустит, то, то есть данная система будет уже 360 градусов при движении фиксировать нарушения со стороны нарушитель будет фиксироваться по аналогии безопасного города, данный факт будет передаваться в Инфоком и будет составляться э, в бумажном виде постановление о взыскании, высылаться по аналогии безопасного города нарушителям по домам. На данный момент, пока интеграция идет, передача функций Инфокома в Генпрокуратуру, работаем только в виде мы в систему убиваем, автомашину, находящуюся в розыске, то что перечень я перечислил, за какие виды нарушений. И автомашина сама определяет двигание, движении определяет. Заметила автомашину, уже дает сигнал, что данная автомашина находится в топ-100, или данная автомашина находится в розыске, угон, или по ССА, И наши ребята уже, соответственно, принимают меры данного водителя. А на сегодня... На двух автомашинах передвижные у нас системы, да. На данный момент работает только в городе, так как у нас, да, большой поток транспорта находится в Мишлеке, учитывая а внутренние границы. Я считаю, что все регионы нуждаются. У нас сейчас, если финансирование решится, то мы еще готовы приобрести и оснастить регионы данными системами. Так. В смысле, мы с что мы с вами в Украине, в Украине, что мы с вами в Украине, что мы с вами Алгандыкі афтовраганоз, бөйүмкүн дүзүн ишмердүлүгү отурат. башка башка биздин Авторы на данном устройстве сделали устройство джазалка. Был здесь 8 камер воюган, был система чечим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 Курс был Малмат, Кунсайен, Алмашип, Джандан, Алмашип, а ушел в Малмат, в Катарный город, ушел из другого транспорта, в транспорт кражи талон корма 37 автово нанял дали. Долгосрочный разобрать долгосрочного кончали неизменная шеруке кен утюгов ларин. Мигрируют до 120 автомобилей сюда группировщиках ты купил по ухань на толю ой дурган, то есть у афта он они бага айтар жерандардан, ну вот я 5000 долларов сатурган жерандардан, у берки колдон турган, ухань колдон турган, найдо чуда, айтар у ухань на толю э, 26 афта он она я не могу сказать, что у нас есть мамы, которые не могут быть не Начало анализации на 104 миллионах арагандая, начинается только на 100 миллионах арагандая, и начинается только а вот скажите, пожалуйста, вот, э, по всей трассе на Исыпуле, да, по трассе установлены в этом году новые э, видео, камеры видеонаблюдения. Вот, хотелось бы узнать, э, работают ли они, если нет, то когда заработают? И... <соспорядок> <соспорядок> как вы вот. знаете, в настоящий момент э, компонент город действует только на территории Бишкека города Бишкек и Чуйской области. Это в рамках реализации первого этапа данного проекта. То, что вы озвучили по автодороге бишкек нарн то бишь непосредственно из Кульской области, они в рамках реализации второго этапа проекта «Безопасный город». Поэтому э, в настоящий момент то, что аппаратно-программ комплексы установлены на всей территории Крымской республики, это дополнительно 360, это на, по второму этапу, и в настоящий момент со стороны Министерства цифрового развития и той компания, которая выиграла тендер в рамках реализации второго этапа, осуществляется все необходимые работы. Наладочные. Данный вопрос вам необходимо обратиться непосредственно в Министерство цифрового развития. Мы согласно постановлению правительства за номер 563 от 2018 года ювелирянец, пользователями данной системы. И в рамках своей компетенции мы осуществляем определенные функции. В лице гарантом от имени государства непосредственно выступает Министерство Цифрового Развития. пожалуйста, очень часто, день, Туристического сезона, действительно, я считаю, что ГОБДД отработал на соответствующем уровне. Как вы правильно подчеркнули, у нас период зимнего есть туристического сезона. Да? У нас климатические условия позволяют, горнолыжные базы да, у нас имеются и очень развивается туризм в последнее время. В связи с чем у нас с нашей стороны разрабатываются определенные планы как действовать, где усилять, где количество постов увеличить. И также восстанавливаются баннеры информационные. У нас в данном направлении у нас работа ведется, потому что, раз уж мы определены как орган, отвечающий за дорожно-транспортное происшествие, мы должны принять все меры для предотвращения ДТП с тяжкими последствиями. Шанов бактор, э, э, э, э, э, э, президент ну казне неизинде, мы Бизнесирею я Пассажирские транспортные средства бывают отвратят. А потом некоторые, я считаю, бизнесмены газомолд, 188 газом тароводом идете, и Hazır ki günü 38.000-323.000 yol tekşerildi. İlhanlık manide 3746 yol var. An için de bağırını tekşer püttük. Amelik ettik manide 63.000-34.000 yol var. Bağırın tekşerildi. E, Yergelik tıkmanide 10.000-80.000 yol var. An için de 9.652.000 yol tekşeril püttük. Jalpa Respublika oyunca 366 avarlık korkunçlu yol uçaskalar var. Того заединенный Джин Тухмерен Сегис, Аваль Кортмуш, участник Джойлду, Хайрадан Альтмуш Сеги, Ана Талде, Жальпа Республикан, Джопербеган, Anlık An içinden 70.000 suççu eski etme barışçaba verildi. ne gizinde? Ee, öz uğunda atkar bağlançun 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, yol 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, Azırkı, azırkı vaktte 16.000 460 toz yol belirleri, e, bizim yollarda yok. E, 15.000 246 yol belirle Almanya'da gerek, Çaltı e, toz ayrinin içinde 2.000 240 toz yol belirli koyuldu. Çaltı e, Respublika Olunca. Сегишчу скрыть а не сегишчу досупеш. Он был из-за этого. Он был из-за этого. Он был из-за этого. Он был Чаутое молимот, каска молимот, мне, ки ужулар, жолдорду, э, башка гуринку абслядованиязбар, не ошол негизнде мона без, ошол буэр Сквер отпойм, он Областар Например, у нас да. Биз, тараптан местные органы самоуправления в баланс на Субтитры турал. DimaTorzok мо киска уже у баштап, азурдан баштасын горуштасин айдоцуларга мо аснонуй бизде төв ашулар перивалдар уз чоң перивалдар уз бар у же гечекиделер бир карча өттүгөн барыңыздар. Ошол жерде чоң уналар бар туркуалуатча ушларга ушуси дедим пайдалану айтуп кетерганым уш айдоцуларга киска дайраттарды у же этлеп горушту алам ушул биздин айдоцулардин что в Берденберге субъект, что что в Берденберге субъект, что в Берденберге субъект, что что в Берденберге субъект, что в Берденберге субъект, что в Берденберге субъект, что в Берденберге субъект, что кайрала бюргун джекада гелып мин километр гечен кайра айдап чикан айдосулар варда ушла бирден бельденбер сидер аркалышу малымат хатара джеткер поисок ушла рога дагычи ушла рога генденгин был адам нөмірін минэн ойнышу отчат ушла рога умерташу отчат агамдар нөмірін отусулар го джеткеру ушла рога гелып и салу и салу ананнелдер тасы сам ананеме сиздерге дага Чам Рахмадши, Чам Джарданбер, Чам Джарданбер, Чам Джарданбер, Чам Джарданбер, Чам Джарданбер, Чам Джарданбер, Чам Джарданбер, Чам Рахмаси